Долгая пауза какая-то была, не мог нормально сразу договорить мысль. Ну, короче, второй, второй полуфинал. И это, дорогие мои друзья, 24-34 против Пиджи на карте The Dust. 2х2 Собственно говоря, карта самая дефолтная И чаще всего на моей практике матчи формата 2 на 2 заканчиваются на ней овертаймами Посмотрим, будет ли здесь исключение PG начинает в сильной стороне 24-34 будут... А... Атаковать. И составы это Сметана с Татарином за Пиджи против э, Спика и Коня за 24-34. И... оу оу оу Татарину сразу в кучерышку прилетело. Нормальненько так хочу заметить. Кстати, прилетело. Каешка залетела мимо. И это для Татарина хорошо, потому что потерял он всего 3 хп. Ну и вот начинаются контакты. Татарин мстит за попадание себе в лицо. Минус Спика и Конь последний. Конь убежал. Коню пришлось ретироваться. Саня Кубиджи Гейминг и лайв. Привет, привет. Да-да-да, Дмитрич. Да-да-да, Биджи Гейминг. Ой-ой-ой. Вот это сейчас прям была ностальгическая, максимально ностальгическая нотка. Ну что, конь. 57% здоровья неспешно ретируется, если можно, конечно, так выразиться. Давайте мы немножечко э, сдвинем. Ссылочки на Мои социальные сети А то никнейм не помещается даже Пойдем так это будет Перфекционист внутри меня, конечно, будет Скорбить от того, что не по центру Но что поделать Привет, Саня, удачного стрима, Дозер, привет, ты тебе удачного просмотра этого стрима Ну, а у нас, дамы и господа, мы 1-0 Пистолетка остается в активе команды PG, что, в общем-то, честно сказать, не сильно удивительно Потому что оборона... Здесь, скорее, я бы удивился, если бы оборона проиграла пистолетный раунд но ну, здесь что-то типа нюка То есть здесь явно выраженная сила обороны, как и, на, на мой взгляд, вообще на любой на самом деле карте Формата 2 на 2 Татарин разбирает первого и... да ладно ну, сейчас, еще бы, сейчас бы еще бы погибло. 4 хп, между прочим, у Татарина осталось. То есть тут как бы был на волосок. Но спика все-таки погиб. И счет 2-0 на этот раз. Напоминаю, что команда Барсик сыграет в финале верхней сетки на карте Демираж 2 на 2. Против победителя данной пары. А кто ими уже будет, Пиджи или 24-34, мы узнаем с вами буквально через... Несколько минут, ну, через пару десятков минут, я так думаю Потому что, навряд ли, матч закончится а, быстрее Но карта даст 2-2 на 2 Чаще всего, наверное, не просто даже овертаймами заканчивается А здесь не... затроила меня опять, как всегда Сметана! Сметана попадает в голову Спика, ну и минус Татарина Ну, собственно, то, что я говорил на предыдущем стриме и э, в тот момент, наверное, может быть, меня услышали и поняли, да, так сказать э, Потому что я сразу сказал, что карта даст 2-2 на 2 Это просто легчайшая страдка для фамасов в обороне Вы просто берете кучу фамасочей и тащите с ними абсолютно спокойно даже не нужно прибегать ни к каким эмкам. А так, сметана сейчас девайс поменял. Но Татарин остался на Фомасе. И верный друг его, ему помог выиграть четвертый раунд уже в этой встрече. Так вот, о чем я хотел изначально сказать, но так и не успел договорить. Карта даст 2-2 на 2. В таком формате часто очень может заканчиваться разгромными щитами для атаки. но это типа 13-2 в пользу обороны. Но это там 12-3 в пользу обороны. Даже может вполне себе и 15-0. Но что примечательно, зеркалка может наступить тоже очень быстро. И команда, проигравшая там какие-то 13-2, например, могут точно так же выиграть. Даже лично я играю на старом фасткапе в матче. 2 на 2. Конь минус сметана. Ну, здесь, конечно, сметана сам виноват, собственно. Два раза подряд не нужно стоять на одной и той же позиции. За это и получил полбу практически с префайра Под флешку аккуратно Татарин пытается забирать соперников Но конь Еще одно попадание по голове И вторая куда-то там в тушку, наверное, пришлась В общем, 4-1 Косяк сметаны Исключительнейший косяк Товарищи с никнеймом Сметана Потому что если бы не надо было бы Занимать позицию два раза э, К ряду одну и ту же То, наверное, может быть и перестрелка была бы Совсем другой и вообще была бы там перестрелка Тоже вопрос как бы Потому что тут просто с префайра вырубили, сметана, мне кажется, даже пикнуть-то толком не успел. Но наконец-то, игроки атаки решили разделиться и сыграть с разных позиций. развлекать будут и на длине, и на зигзаге. Ну вот, здесь в зигзаге, кстати, сметана с пика перестреливает, а конь у нас, соответственно, на длине. Но конь обладает, как вы можете заметить, достаточно хорошим аимом. И, черт возьми, не буду делать никаких ставок преждевременно. Потому что вполне себе такое может выиграть Но предыдущий раунд, по сути, в соло выиграл Но сейчас очень много урона получает от вражеского Фамаса Флешка прилетает, и он вынужден отойти 4 хп за душой И, ну, скорее всего, если игроки обороны просто не будут от него вылезать То раунд закончится вполне себе предсказуемо Ну, татарин Татарина жизнь ничему не учит, да, по всей видимости как вы, вот Сметана научился, как вы можете заметить, да Он теперь уже стоит не на такой позиции, в которой префаер может получить Да здесь 33 секунды до конца раунда, и не надо ничего придумывать Просто стойте, как говорится, держите длину, ну, покуда оттуда летят гранаты Очевидно, что выход, если и пойдет, то только с длины А если не пойдет, то всегда успеем посмотреть, что происходит на зигзаге Ну и тут минус от Татарина 5-1, но, опять же, слишком рискованно и порой даже не совсем оправданно отыгрывают игроки обороны какую-то излишнюю агрессию. Максимально дефолтная карта и отдача даже одного раунда здесь может сыграть злую шутку с командой. Это прям очень серьезно на самом-то деле. Ну, те, кто играют в матче формата 2 на 2 на этой карте, да и не только на этой, и на других тоже, я думаю, они меня поймут, поймут, о чем я говорю, потому что это действительно не шутки. Один раунд это то, чего может не хватить а, для победы. У кого есть КС в стиме лишний? Как может быть КС в стиме лишний, а, если он может быть только один в стиме? Наверное, не совсем корректно вы, Тима, спрашиваете. Правильнее сказать, что лишний стим с кс но такое точно у вас нигде вы не найдете потому что все эти вещи стоят денег и естественно только продаются бесплатно навряд ли вам кто-то подарит аккаунт со стимом э и кс на нем хотя может быть почему почему нет может быть есть добродушные альтруисты так сказать готовые вас без Татарин, минус конь, успевает спик пройти, ой, хаешка, ну, кривая хаешка, тем не менее, Сметана справляется добить соперника и от руки, таким образом, развязка в раунде очевидная, 6-1 в пользу а, прогеймера, именно так называется состав, данный состав, выступающий в данный момент в обороне. Ну и, кстати, да, Татарин играет уже второй матч на этом турнире. Сметана — это человечек, пришедший на замену. Кстати, Хаешка легла немножечко под коням, да? Вот, как вы видите. Конь! <смех> Конь, смотри. Так продал легко и просто своего товарища по команде, да? Типа, ты такой, выходи. Он сначала, главное, забайтил на себя Татарина. Татарин начал стрелять в зигзаг. И тут прибегает спик, которому просто прилетает в лоб. Ну... Бывает, бывает, это, в общем-то, рабочий момент Ничего страшного-то в этом на самом деле нет и, Да и быть не может Потому что эта игра даже, ну, окей, поражение Это же не конец жизни Тоже неплохая хаешка прилетела в банку Ну, правда, как, конечно, урона могло бы быть и побольше А не 29, ну, размен Сметана сыграл в агрессию Плюсиком то, что энтрифраг сделал Минусом то, что не ушел и остался э, в надежде на удержание И получил... В голове. Ну вот здесь опять же опасная перестрелка. Под флешку попытка. И вот пожалуйста. Вот пожалуйста почему я всегда говорю. Что нужно пользоваться гранатами. Именно раскидка во многом всегда дает возможность куда-то заходить где-то закрепляться и выигрывать вот такие вот сложные моменты, потому что если бы сейчас он открылся без флешки, то вполне себе мог бы получить по голове, мог бы получить по ногам, да куда угодно, и мог бы погибнуть и проиграть раунд. Но эта флешка заставила отвернуться соперника, тем самым создав условия, ну, просто идеальнейшие условия для э, игрока обороны. Спикс АВП всегда играет на паблике, тут тяжеловато ему. Ну, как бы, я, конечно, понимаю, но нельзя заостряться только исключительно на одном девайсе. Отыгрывать нужно всегда и все. Даже если мы возьмем профессиональных, э, так сказать, снайперов. Э, ну, условно говоря, да, мы возьмем. Э, я не знаю, до да кого угодно Маркелова, если мы будем говорить про 1.6 да, Он же играл все равно на автомате Калашникова То есть нельзя отказываться от э, обычных девайсов Даже если твой main девайс это АВП Ну, как бы это... По-моему, очевидно Это не... Как говорится, если тебе из всех пистолетов больше всего нравится дигл Нельзя играть только на дигле Ну, потому что складываются иногда ситуации Когда нет возможности получить э, тот девайс, с которым ты действительно способен подащить. Ну, татарин перестреливает коня Остается один на один со спиком, у которого 49 хп И он успевает вернуться от флешки и перестреливает татарина 28 хп осталось у спика после этой перестрелки Но... Победителем-то именно он становится. Однако, правда, победу в первой половине уже не удастся высоропать а, коллективу 24-34. Победа здесь так или иначе достанется команде ProGamer. Но и в таком случае... Нет, ну хотя... Хотя, знаете, даже и не мешало бы, кстати, взять АВП сейчас с пику. Даже я понимаю, что это матч а, 2 на 2. И здесь АВП вообще, по сути, никому не сильно-то уж и нужно. Но... Игроки обороны часто сидят в закрытых позициях. Но Татарин, во всяком случае, постоянно сидит в позиции э, на пленте. Периодически иногда на гусе открывается. И АВП здесь, кстати, сработало просто изумительно, как мне кажется. Конь минус Татарин. Ну, сметана, половина лайфбара. Получилось даже, кстати, в рифму. Да не, просто надо настроить Steam, А то вообще не шарю. А зачем вам тогда Steam с КСом? Вернее, КС в Стиме лишний, если вам нужно настроить свой Стим. Не очень понимаю, что вы там хотите настраивать с другим аккаунтом. Как говорил один великий человек... Ага, ага. Нет, я не шизник, я просто сошел с ума. Ну, в принципе, да. Да. Но это, конечно, очень странное умозаключение от вас, банан. Но в любом случае оно имеет право на жизнь, как говорится. 30 секунд до конца паузы. Паузу у нас взяла команда PG. И на самом деле брать эту паузу, наверное, стоило раундом ранее. При счете 8-3. Потому что надо было сразу сбивать кураж с команды 24-34. Даже если эта пауза была взята... Действительно, потому что одному из игроков обороны нужно было отойти. Хотя я в это не сильно верю, потому что все сейчас какие-то признаки жизни все-таки подавали. Ну, Сметана, например, закупился, выбросила все свои девайсы. А Татарин тоже периодически свичит девайсы в руках. То есть, значит, они оба здесь. И все, и все. И нормально, Сметана так красавчик. Короче, что? Проснулся. Проснулся с Татарином. Вместе пошли воевать. И... Тащить раунды, если, конечно, так получится Ну, во всяком случае Основной идеей В этом раунде для команды 24-34 Будет пуш зигзага Рано или поздно, но это Ой, ну что это за каешка такая, сметана Ну елыпалы. и елы палы Отчасти эта хаешка, наверное, повлияла на то, что вы проиграли в раунде вот так вот просто курсану, потому что если бы флешка залет... э, хаешка залетела нормально, то у Спика не осталось бы сейчас 19 хп, и перестрелку с Татарином он бы 100% проигрывал бы. Вот просто на 200%. Но вот надо учиться, короче, нормально хаешки кидать. Они вот такие, потому что ну, это не хаешка, от слова совсем. Но, тем не менее, у всех бывают ошибки. Я все это прекрасно понимаю. Мы все не роботы. Да и я сам, когда играю, тоже далеко не всегда кидаю гранаты туда, куда хочу, кинуть. Иногда они рикошетят и даже прилетают мне под ноги. Но здесь, кстати, очень интересная история у спика. Я не совсем понимаю, почему он на картах ползает в банке. Для каких целей он это делает Но однозначно команда PG Пытаются извлечь уроки Из своих ошибок И уроки надо признать Хорошие на самом деле были извлечены Если конечно в дальнейшем ничего не изменится Что я вижу? Я вижу более закрытую оборону И уже меньше агрессии Хотя в зигзаге сейчас Татарин кстати выходил агрессировать Но это позволительно В силу того что не было еще ни одной агрессии От команды PG Именно в зигзаг вот такая вот история То есть если было бы Тогда можно было бы какую-то Ой, да ладно Ну, теперь Татарин Нет, все-таки поспешил я сказать, что Извлекаются ошибки Вернее, уроки из ошибок Нет, к сожалению, нет Но хочу заметить лайфбар игроков атаки Татарин хоть и погиб но две хаешки, брошенные в банку, плюс перестрелка с татарином двух игроков атаки, свои плоды какие-то принесли. По 16 хп осталось у игроков 24-34, а точнее 16-10. Но бомба проходит по зигзагу, и это ключевой момент этой ситуации, потому что если бы бомба шла через длину, тогда, может быть, Сметана убивал бы бомб-кэрри и вполне возможно выигрывал бы раунд за счет контроля бомбы. Но спик пройдет сейчас просто по зигзагу, спокойненько поставит бомбу, и сметане придется открываться под перекрестный огонь с гуся и длины. Ну, потому что теперь уже всем и так все очевидно, что соперник находится в КТ-спауне, потому что ему попросту больше негде находиться. И здесь Сметана не доигрывает этот момент грамотно и правильно, как должен был бы Сразу хаешку наполовину половину лайфбара, что вообще не удивительно И удивительно даже, что еще до сих пор никто не десантировался Спокойненько вообще-то, смотри, что делает Ну, я не знаю, конечно, на что вообще, в принципе, надеялся игрок обороны Как-то глупо, на самом деле, был сыгран раунд при всем уважении так в обороне не играют, потому что у тебя в обороне два соперника и далеко нет никакой уверенности в том, что они будут проходить именно через зигзаг. Ну, посмотрим, как сыграют в атаке Пиджи. В обороне в целом свои раунды взяли, но достаточное ли количество раундов они взяли, это вопросец. Подсадка имеется, Спика уже сидит на э, картинке. Сметанов вместе с Татарином проходит под зигзаг, где их будет принимать конь. Конь. Надеюсь, не педальный, Хотя, может быть Под флешку уходит на просвет На подъем, прошу прощения Ну, игроки атаки, я не знаю, что сейчас Они имитируют то, что они ушли на длину Или что? В чем заключается Месседж их действий Я вот понять не могу Ждать до минуты или ждать до 57 секунд? Ты чего? Что они, что они ждут? Ну, просто попытка затыкать глоками. Надо признать, успешная. Минус конь. Спик 92% лайфбара. И минус от Татарина. Вот так вот, дорогие друзья. Пистолетки пиджи разбираются довольно неплохо. 10-6. Как минимум, теперь у соперников не будет экономики. И это отчасти позволит а, расширить рамки, так сказать, в которых будут находиться пиджи во второй половине. А они все-таки будут в рамках находиться, потому что слабая сторона. Но... Чем больше раундов будет взято к моменту первому девайсному раунду, тем больше ошибок можно будет в нем совершить. Но две МПшки. Несильные девайсы решили приобрести игроки команды PG, потому что в случае их гибели... Калаши, наверное, дарить не захочется. Спика решает пойти в аркаду. Его, насколько я понимаю, услышали, потому что совсем было не очевидно, что его сейчас э, начнут разбирать. Но ну, здесь полную обойму высаживает Татарин в оппонента и не убивает его. Поэтому еще один минус делает сметана. на счет 11-6. И до девайсного раунда остается еще один, ну, по идее. Капец, у тебя, оказывается, смайлов нет. Ну, лично моих, да, нет. Нет, какие-то там вообще были. Чё-то -чё какие-то были. Только я просто сейчас, опять же, не могу, потому что я... Чат на Твиче, где у меня открыт. Там... Он не за... Э -э -э мой аккаунт не за Ну Но уже нет. Сейчас я одну секундочку посмотрю с телефона. Так, тем временем у нас конь, 100 хп И ФАМАС, ФАМАС решает Я уже говорил, что ФАМАСы на этой карте В формате 2 на 2 Это просто имба Просто имба, которую Ну вообще невозможно на самом-то деле Игнорировать да И глупо, глупо игнорировать это Так, а где здесь открывается Чат, черт возьми, с телефона Вот это что ли? Нет, это личные сообщения Господи, боже мой. Так. Вот, вот чат. Ура. Ура, я нашел чат. Нет, ну как, есть смайлики? Вот, пожалуйста. Вот, пожалуйста. Че вы мне тут банан рассказываете? Есть смайлики? Такс. Дорогие друзья. 11.7 все, вопрос со смайликами на Твиче решен. Привет от импульсов. И импульсом большущий приветик. С победой было непросто, но все-таки оказались чуточку сильнее новой земли. Татарин сметана, отстрел соперников. 12-7, расстояние в 5 матчпоинтов. И это, по сути, уже нарощенное расстояние. Ибо на начало второй половины расстояния составляло всего 3 матчпоинта. Ну и здесь уже, как бы. Вы сами можете понимать, что сейчас были выбиты Фомасы, это минус деньги, это всегда очень неприятно. Зарыжу. Ну вот, видите, банан, все-таки смайлы есть, да? И вы даже сами можете ими тоже пользоваться. Так что же вы мне здесь тогда рассказываете? Привет, все волод, приветствую вас. А Сметана с Татарином у нас продолжает уничтожать соперников хорошими, такими качественными и довольно быстрыми перестрелками. То есть тут, в общем, не получается ничего. Почему не играется Инферно 2 на 2 или Нюк 2 на 2? Всеволод, ну вы просто, наверное, не с самого начала трансляции присутствуете 2 на 2 Нюк игрался первой картой, которую мы сегодня смотрели А Инферно 2 на 2, ну просто никто не пикнул Пикали пока что в рамках этого турнира Нюк 2 на 2, Даст 2 на 2, Тускан 2 на 2 И Мираж сегодня, следующая карта, которую будем смотреть, это Мираж 2 на 2 Вот Инферно пока, да, не было это единственная, по сути, карта, которой не было. Ну, трейн еще. Залюблю достиг. Красавчик. Ну что, выход через длину от команды PG. Начинаются полеты флешек. Полеты хаешек. Ну, конечно, хаешка была очень интересная, которая по центру длины взорвалась. Но, Но идейная, так сказать. Татарин. Татарин! Чуть-чуть не удается перестрелять Спика. Кстати, хочу заметить, что э, все четыре кила, наверное, которые сделал спик э, в этой катке. Он сделал как раз, наверное, на Татарине, потому что что-то я вот как вот замечаю, Татарин, как если со спикой встречается, не удается перестрелять практически никогда. Ну, если спик готов к этой перестрелке, это такие важный момент. Так, дорогие мои, 13-8. Саня, а тут на фасткапе играют ребята. Это вопрос, играют ли эти ребята на фасткапе или идет ли этот матч на фасткапе? Но при любом раскладе вещей я не знаю за ребят, но матч идет не на фасткапе. Минус от сметаны в завершении раунда 14-8. Ну, в принципе, что сказать. Пропушили зигзаг и все. И поэтому победили. Иногда не нужно придумывать велосипед, как говорится. Иногда достаточно а, сделать просто что-то дефолтное и запушить какую-то точку. И, как вы видите, это тоже может приносить какие-то свои плоды. Ну, два шажочка и пиджи в финале, поэтому 24-34 желательно бы не отдавать больше ни единого раунда. В противном случае, ну, все будет очень плохо. Смотри, конятинку, конятинку пытались запушить в зигзаге, а вот конь, да это говорю, человек такой, который стреляет очень здорово, а им у него во всяком случае хороший, попадает исправно, да попадает по головам, что важно. Ну, а татарин с 40% здоровья, один против двоих. Ну, тут, как мне кажется, не сильно он что-то сможет сделать. Ну, и, в общем-то, 14-9. <пишут> Кушаем сосиски, а не сардельки. А чем вам не нравится банан сардельки? Ну-ка, ну-ка, расскажите. Привет всем из Узбекистана, Зиин отбег приветствую вас. И всему Узбекистану тоже, конечно же, привет. Что, а атака по длину? Видимо. Видимо, да. Видимо, по длину. Они короткие. Ну, это смотря какие сардельки. Ну, вообще, конечно, да, они при любых раскладах вещей, как правило, короче сосиск, Но так они и толще зато. На рекламу не наносит урона никому Потому что игроков обороны там попросту Даже нет Конь заходит в аркаду и размен Минус сметана, минус от татарина Спика с татарином опять Ну вот короче смотрим И вновь спик перестреливает татарина Ну я же говорю это проклятие какое-то Им надо меняться и не встречаться друг с другом Но короче Ну тут вопрос Банан такой как бы Я... Ладно, не буду пошлить Как приятно видеть, что в старую добрую каэсочку До сих пор ребята играют турики и шоу-матчи Полностью согласен Действительно очень и очень хорошо Потому что только на таких, так сказать, энтузиастах Собственно, кс то и держится Как только все потеряют интерес К любительским турнирам И вот так такого рода шоу-матчам так все, в общем-то, и закончится в сфере 1.6. Конь пытался поджать зигзаг и поджался об татарина. Ну и последним остается спик, который должен стреляться со сметаной, если Пиджи хотят выиграть. Потому что татарин. Ой, татарин. Ну, я же сказал. Вы помните, да, я говорил, что Татарин выигрывает перестрелки только если спик к ним не готов. И сейчас он был не готов, он смотрел в другую сторону. Во всем виновато всевидящие ока иллю... иллюминаты и демоны. Что-то вас куда-то банан понесло, прям. <laughs> ну прям очень понесло, сильно и далеко. А матч дорогие друзья, пять раундов берут 24-34 и мы смотрим увертаймы или один раунд всего берут ребята из команды PG и мы PG с вами. А. И смотри, Татарин стоит просто в наглую, в наглую просто продает сметану, стоя и держа гранату в руках. Вот. Уже даже в рамках этого турнира сколько было гибели из-за того, что люди просто постоянно очень сильно хотят выкинуть гранату. Теперь Спик в очередной раз перестреливает Татарина, что, в общем-то, уже не в первый раз происходит. Я, наверное, уже а, буду баянить слишком сильно, если буду повторять вам каждый раз, что опять Татарин проигрывает перестрелку. Я просто люблю придумывать всякие всемирные заговоры, Ну, это интересно. Ну как же вы можете в соло придумывать <смех> всемирный заговор? Разница в 4 матчпоинта. Конь опять отправляется на поджим. Такое уже было. Вопрос: Пиджи в этот раз поймут, что их поджимают или не поймут. Но ну, чуечка сработает. Да, сработала. Сметана пошел чекать спину. Понятненько, отдался под конятину. Ну, Татарин на шифте идет, э, видимо, надеясь на то, что его все равно продолжит пушить. Ну, как-то странно. Как-то странно даже представить себе такое, дорогие мои друзья. Ну что, перестрелка с длиной странная до боли, но Спика снова перестреливает татарин. Я же говорю, он никогда, Татарин, просто так лицом к лицу, по всей видимости, не перестреляет Спика. Ну, просто потому, что он на сегодняшний день, видимо, проклят. Ну, это... А как еще это назвать? Ну, как банан в чате сказал бы, что виноваты во всем иллюминаты. Я, конечно, не придержался бы такого варианта развития событий, но все же таки. Все же таки. Накидывает с флешечкой и с двумя глоками наперевес, бы денежек уже не остается у игроков атаки. Десант в КТ, из которого уже точно никто не выйдет. Ну, Татарин забрал спика, Один на один с конем Конь у нас, кстати, снова ходил поджимать И, ну, тут, конечно, надо смотреть зигзаг Поймет ли Татарин, что его надо сейчас смотреть Ну Ну, у, ну, у меня только вопрос к действиям Татарина А если ты смотришь зигзаг И уверен в том, что соперник придет с зигзага Зачем ты идешь туда, где тебя будет удобнее убивать? Ну, иди на гуся тогда с гуся-то тебя будет сложнее убить. Ну, как-то не разобрался, короче, Татарин в позиции, хотя мог сейчас спокойно, в общем-то, выиграть. <звы> Захавал эту курочку. Ну, курочку всегда неплохо захавать, в общем. -то. Курочка мясо замечательное. Ну и что, теперь Татарин будет ждать поджим от коня? Да ну брось! Я никогда не поверю, что можно будет поджимать три раунда к ряду. Это уж слишком предсказуемо. Я бы, в общем, я как бы за предыдущий поджим от коня тоже задал бы вопрос. Серьезно, типа, два раза подряд поджимать. И, наверное, скорее всего, очевидно, что... Просто вас уже рассекретят ваши поджимы Как минимум уже догадывались игроки атаки о том, что поджим может быть Просто там не удалось сметание со стрельбой справиться И из-за этого как бы поражение в раунде получилось все-таки Но второй поджим, ну типа как-то не знаю Ну полетела флешка, под нее чек аккуратненький длины И как я не знаю, кстати, хочу заметить Игроки обороны очень уверенно чекают длину Они даже не смотрят зигзаг ну, здесь конь в выигрышной позиции. Хаешка залетает не так хорошо, как хотелось бы. 12 хп против 73, но конь продолжает пытаться воевать со своим соперником. Однако Татарин за счет большего лайфбара все-таки выигрывает эту перестрелочку и приносит победу своей команде. И билетик в финал, дорогие мои друзья. В финале мы с вами увидим команду Пиджи против Барсиков. Вот такие вот делишечки. Хороший финал нас ожидает, по-моему, дорогие мои.